Правительство РТ, то бишь Рустам Миниханову, потому что если наш проект одобрит, то, скажем, буду я очень рад. Когда закончится аномальная жара? В ближайшие два дня температура будет понижаться. Всем привет! В эфире Универ News, а в студии Диана Шлинкова. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета. Мероприятие началось с церемонии вручения работникам университета государственных и ведомственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее прошли выборы деканов высших школ и заведующих кафедрами. Был проведен конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Также представили сотрудников к присвоению ученых званий и выдали дипломы кандидата наук.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 К слову, как отметила директор лицея, по предварительным данным, порядка 90% учащихся планирует продолжить обучение в Казанском федеральном университете. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Совета Российского союза ректоров. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла защита одних из первых магистров программы «Петролиум инжиниринг». О том, какие перспективы открываются перед выпускниками программы, смотрите далее.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 Трава в городе выжжена солнцем, люди скупают прохладительные напитки, а заветное желание для многих – это встать под кондиционер. Когда это закончится, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. На днях Ассоциация туроператоров России включила Татарстан в топ-10 самых жарких точек Европы. На прошлой неделе дневная температура в столице республики превышала 30-35 градусов. Как пережить жару в раскаленных каменных джунглях? Блогеры называют эту рубрику «Что в моей сумочке», а у нас будет минимальный набор для выживания при жаре. Выходя из дома, обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и воду. Вероятность получить солнечный ожог подстерегает не только на пляже, но и на улицах города. Не обгореть поможет уходовая косметика с СПФ-защитой – крема, масла, лосьоны. Одна из главных опасностей в такую жару – увлечься прохладительными напитками. Резкие перепады температур провоцируют снижение иммунитета и увеличивают риск подхватить вирусное заболевание. Когда же закончится аномальная жара? На этот вопрос ответил метеоролог Казанского университета Тимур Аухадеев. В ближайшие два дня температура будет понижаться. Первые декады июля пока прогнозируется с положительной аномалией, но уже не в плюс 9 градусов, как сейчас, а в первые градусы, там, в 2-3 градуса выше нормы. Ариадна Кугушева, Ленардо Влесьяров, Универньюс.